На экране вы видите модель картофеля чистки Apache. Ее корпус и емкость выполнены из высококачественной ржавеющей стали. Машина состоит из электродвигателя, внутренней емкости, прозрачной крышки и месгуловителя. Месгуловитель это ящик с фильтром. Он необходим для предотвращения засоров канализации. У данной модели картофеля чистки есть боковое окно для выгрузки обработанного продукта. У бренда Apache представлены еще две модели картофеля чистки они отличаются друг от друга показателем максимальной загрузки. Цифра в маркировки модели означает показатель максимальной загрузки. Внутренняя емкость покрыта абразивным полотном, которое легко снимать для очистки и замены элемента. Дно емкости представляет из себя абразивный вращающийся диск. Ось дна соединена с двигателем приводным ремнем. Двигатель приводит в вращение диск, и картофель и чистка начинает свою работу.